Здравия желаю! С вами рядовой богатырь Илья, и сегодня я расскажу тебе про воинскую часть. Вот она, родная. На овощную базу похоже. Это не овощная база, товарищ призывник. Это то место, где вы интересно и чрезвычайно увлекательно проведете ближайшие два года. Не сомневаюсь. Первое впечатление выглядит именно так, но обо всем по порядку. Первое, что мы видим в части, это, конечно же, контрольно-пропускной пункт, или КПП. Через него входят в часть, через него же выходит из части, туда же приезжают твои родственники друзья. Рядовой Богатырев, ты в загробную жизнь веришь? Эээ, что, товарищ прапорщик? Тебя на КПП бабушка ждет, который ты две недели назад на похороны ездил. Так что, по своей сути, КПП – это портал в другой мир, я бы даже сказал, в другое измерение. После КПП мы попадаем в санчасть, где нас опять же осматривают и заводят медкнижки. Это одно из немногих мест в армии, где есть женщины. Попадаются даже такие медсестры, Хотя уже через месяц службы все медсестры тебе будут казаться именно такими. Солдат здесь лечат опять же армейским способом. На что жалуетесь, товарищ солдат? Доктор, у меня то голова болит, то жопа, то голова, то жопа. Что мне делать? Вот тебе таблетка. Одна половинка от головы, другая от жопы. Смотри, не перепутай! Военные не любят, когда солдат слишком часто обращается за медицинской помощью. Такой солдат называется загасок, потому что гасится от службы. Но обращаться туда все равно придется. В каждой части есть плац. От немецкого плац. Площади. Это ровная площадка для построения личного состава, проведения занятий по подготовки, подготовке, зарядки, смотров и парадов. Большую часть времени его нужно будет подметать. Благодарю! возьми лом и подмети плац. Товарищ прапорщик, а можно я возьму метлу и сделаю все быстрее и качественней? Мне не надо быстрее и качественнее. Мне надо, чтобы ты за**ался. Самое любимое здание у солдат – это столовая. Прием пищи три раза в день. По праздникам могут выдать даже фрукты и конфеты. А могут и не выдать. Кто дежурный? Я, товарищ майор. Почему не кладете лавровый лист в суп? Не жрут, товарищ майор. Есть у нас и спорт городок, где солдаты совершенствуют свою физическую подготовку. Курсанзот я. К снаряду. Есть. Раз. Два. Фиксация вверху. Три. Четыре. Теперь с хлопком. Раз. Два, три, четыре, пять. С двумя хлопками. Раз. Два, три. Выход на две надо. Выход на две. Выход на две. Молодец! Еще раз! Дальше идем в клуб. Нет, не в ночной клуб с дискотекой и девушками. В армейском клубе есть библиотека и зрительный зал. В библиотеку ты, скорее всего, сходишь один раз, чтобы знать, что она в части вообще есть. А вот книгу ты будешь читать целый год только одну. Устав! В выходной день в клубе показывают кино, как правило, патриотическое. Также в клубе обитает оркестр, части, киномеханик, фотограф и прочие художники. Также в клубе есть спортзал, где проходят спортивно-массовые мероприятия. Товарищ майор, там вся рота в спортзале скамейку ебёт! Что? Ну-ка бегом в спортзал! Равняйсь! Смирно! скамейку ебал? Два шага вперед. Вот, молодец, скамейку не е**. Как фамилия? Рядовой скамейка, товарищ майор. Военная техника находится в парке. Там же проводят свое время механики-водители. Товарищи офицеры, ура! В нашем автопарке появился новый танк. Он выдерживает температуру от плюс 300 градусов по Цельсию до минус 300 градусов по Цельсию. Товарищ майор, нам физики говорили, что меньше минус 273 градусов по Цельсию не бывает. Но а, ну физики могли не знать про танк. Неотъемлемой составляющей любой воинской части являются склады. Продовольственный, вещевой, склад вооружения, склад ГСМ и другие. Начальник склада, как правило, прапорщик. Служить на складе это лофа, так как большую часть времени ты проводишь на складе, а не в роте. Унтер-шарфюрер Фриц, выдавая со склада гранаты, приговаривал всегда: Получи фашист, гранату. <звы> <звы> Штаб – это мозг части. Там находится знамя части, несет службу дежурный по части, помощник дежурного по части, дежурный по штабу и посыльный. Там же обитает командир части, его заместители и прочие старшие офицеры. Рапорщик, у вас части есть, да дол... Выпишите пропуск и пройдите в штаб. А теперь мы отправляемся в казарму, и следующий выпуск будет полностью посвящен естественной среде обитания зеленых человечков. Так что записывайся в диванные войска, и ты узнаешь об армии все. Ну или почти все.